Всем привет! Сегодня будет обзор отеля в Турции. Вдруг кто-то из вас планирует отдых и ответственная информация окажется полезной. Коллеги подарили деньги на поездку на море, но бюджет был скромный, поэтому пришлось выбирать что-то лучшее или хотя бы хорошее, но из чего-то дешевого. Выбрали Турцию. Отель «Борискан» 3 звезды и заехали туда на 12 ночей. Местные называют «Борисчан», а не «Борискан». Перед поездкой я, конечно, изучал информацию и отзывы об этом отеле на сайте Top Hotels, но много моментов для меня остались неясными и в основном перед поездкой положились на удачу и рекомендацию турагента. Всем известно, что звездность отелей в Турции и в Египте не всегда честная и при выборе отеля важнее не звездность, а отзывы и конкретная информация. Восьмиэтажное здание отеля имеет два крыла. Первый этаж занимают холл, кухня и административные помещения. Этот этаж считается нулевым. Жилые этажи выше и нумеруются с первого по седьмой, есть лифт. Окна номеров выходят во двор, в основном номера с балконами. В некоторых номерах балконы большие, в некоторых очень маленькие, но есть номера и без балконов. С балконов номеров одного крыла отеля открывается вид на поселок, с другого крыла Вид на море издалека. На нулевом этаже кухня, где можно брать еду по принципу шведского стола. Во дворе отеля бассейн, шезлонги по периметру и горка для скатывания в бассейн, а чуть подальше навес, под которым расположен бар и столовая, несколько рядов с четырехместными столами. В стандартных номерах большая двухспальная кровать плюс раскладной диван, столик, шкаф, зеркало, кондиционер, телевизор, спутниковая тарелка, телевизионные каналы со спутника Hotbird, в том числе русскоязычные каналы. В санузле унитаз, душевая кабина, умывальник с зеркалом и фен. Водопроводной горячей воды, естественно, нет и электрических водонагревателей тоже нет. На крыше установлены резервуары с водой и солнечные конвекторы, подогревающие воду, пока есть солнце, поэтому к ночи вода становится прохладной. Отель расположен в поселке Махмутлар на побережье Алании. Это южное побережье Турции и Средиземное море. Алания ⁇ это курортный город, имеющий свой порт. Там очень красиво. Кроме Алании есть несколько курортных поселков. И все это называется Аланское побережье, протяженностью около 20 километров. Махмутлар ⁇ самый дальний поселок региона Алании, относительно основного аэропорта. На южном побережье Турции основной аэропорт в Анталии. Он принимает основное количество рейсов. Если вы будете проживать не в самой Анталии, а дальше на восток по побережью, то по прилету вас и других подбирает один из автобусов вашего туроператора и развозит по побережью. Расстояние от Анталии до Махмутлара 140 километров. Но учитывая все развозные остановки по отелям, от аэропорта до Махмутлара ехать 4 часа. В 40 километрах от Махмутлара есть аэропорт Газипаша. Это бывший военный аэродром, который переоборудован в гражданский, чтобы в пик туристического сезона разгрузить перегруженный аэропорт Анталии. Но, летя отдыхать, к сожалению, нет возможности выбирать в какой аэропорт будет прилет. И велика вероятность, что выбирая для отдыха побережье Аланьи, вас туда повезут не от ближайшего аэропорта, а от дальнего. По расположению относительно моря Борисчан это третья береговая полоса. В Махмутларе, в понимании русского человека, отелей первой береговой полосы нет вообще. Первая береговая полоса это вышел из отеля, зарылся ногами в песок и пошел к морю. Здесь же ближайшие к морю отели это вторая береговая полоса. Нужно выйти из отеля, перейти достаточно широкую проезжую часть, и только потом будет спуск к пляжу. А вот Борисчана до пляжа две проезжие части и целая линия гораздо более крупных отелей. Поэтому, объективно, это третья линия от моря. Если мерить не линиями, а метрами, то необходимо выйти из отеля, перейти дорогу, обойти слева высокое здание, загораживающее вид на море, пройти до пешеходного перехода, перейти магистральную дорогу и только потом спуститься на пляж. Это 500 метров. Пляж у Борисчана с насыпным песком, с камушками, вход в море галечный. Пляж благоустроен следующим образом. Слева навес и бесплатные шезлонги, справа платные шезлонги и зонты вместо навеса. Аккуратно и убрано и там, и там. Разница только в том, что на бесплатном участке когда в течение дня уходит посетитель и оставляет беспорядочно стоящий шезлонг, следующий посетитель приводит в порядок его сам, а на платном участке за тебя это делает смотрящий за этим сотрудник. Также на платном участке сотрудник приносит к шезлонгу воду, пиво, газировки, которые оплачиваются в пляжном баре. Для обоих участков пляжа есть два бесплатных, достаточно комфортных туалета и два душа с водопроводной водой, чтобы смыть себя соль. Помимо того, что вход в море галечный, сразу под водой большие и скользкие камни. Не валуны, а плоские широкие платформы, будто широкие куски скальных пород. Это особенность всего побережья. Конкретно на пляже Борисчан нормальный вход в море только в одном месте, где работники при благоустройстве пляжа вырезали эти камни и сделали нормальный пологий сход в море и получился кусочек такого лягушатника. Детям категорически рекомендуется плескаться только в этом месте, потому что на остальной протяженности пляжа сильные волны легко сшибают маленького человечка со скользких плоских камней и можно получить достаточно серьезные увечья. Кстати, касаемо волн. Это еще одна особенность побережья, волны большие. Для людей, не умеющих плавать, это создает приличные сложности. Булдыхание в море тогда сводится к ожиданию очередной волны и к легкому подпрыгиванию, чтобы волна подкинула тебя ближе к берегу. Потом отходишь и ожидаешь следующей волны. Вода чистая и прозрачная. Наш туроператор был Annex Tour. Впечатление наилучшее. Трансфер в аэропорт отличный. Автобусы чистые, комфортабельные, с кондиционерами, сотрудники вежливые. Информирование о графиках прибытия-убытия своевременное. Экскурсии очень качественные и насыщенные и уплаченных денег стоят. Гиды, действительно знающие свое дело. Несмотря на то, что на этом побережье трудится несколько туроператоров, по количеству шныряющих автобусов с логотипами Annex Tour а, создается впечатление, что это крупнейший туроператор в этом регионе. По крайней мере у них с нами или у нас с ними не было ни единого косяка. Учитывая, что от туроператора очень многое зависит во время поездки на отдых по путевке и все прошло гладко, в следующий раз я предпочту выбирать именно Annex ТУР. Я придерживаюсь мнения, если меня не кинули, я не вижу смысла менять проверенного партнера. Касаемо отеля. Мы первый раз были на этом побережье и сразу попадание в точку. Тоже только положительные впечатления. Номера чистые, влажная уборка. Пополнение мыла, туалетной бумаги, а также замена белья каждый день. Учитывая, что есть номера с видом на море, есть с балконами и есть без балконов, оговаривайте этот вопрос с турагентом при покупке путевки. Если это возможно, администрация отеля предоставит номера получше. Сотрудники отеля все доброжелательные, всегда рады поддержать диалог, пошутить. Создается ощущение, что приехал в гости кому-то из своих. В отеле нет мраморных наворотов, позолоты, крутой мебели, пафоса, понтов. Все по сути по продвинутому советскому принципу. Этим и привлекает, и своих денег стоит. Питание шестиразовое. Если проспал завтрак, есть ланч. Если прогулял обед, то до ужина подают выпечку. Если прогулял ужин, то в 11 вечера есть суп. Питание как дома. Овощные блюда, рыба, курица, яйца, омлеты, картофель, рис, салаты, фрукты. Ни разу я не видел грязных столовых приборов. Ни разу ни у одного ребенка среди посетителей не было пищевого расстройства желудка. Есть бар с бесплатным местным вином, пивом, колой, кофе в неограниченных количествах. Холодную воду, соки и чай можно брать в автоматах практически круглосуточно. Для детей несколько раз в неделю по вечерам устраиваются анимационные шоу с призами и розыгрышами. Также свой автобус возят посетителей на дискотеке в клуб бесплатно и поездки и вход в клуб. Бассейн всегда чистый, вода меняется регулярно, бассейн чистится с хлоркой, запаха хлорки практически отсутствует. Специально обученный дядечка регулярно бассейн пылесосит, чтобы не было мусора и чтобы плитка была не скользкой. В отеле работают массажисты. Сеанс стоит 10 долларов. Если пойдете, ищите именно массажиста Вано. Грузинское имя. Профессионал своего дела. Врач. Он сделает массаж от головы до кончиков пальцев на ногах. Вы как заново родитесь. Не пожалеете. А вот интернет в отеле по Wi-Fi хреновый. Про коннект на верхних этажах забудьте в принципе. Внизу работает, но скорость никакая. В часы скопления народа Завтрак, обед, ужин тоже пользоваться невозможно. Цена 2 доллара в сутки. Если вы заехали на 12 дней, это 24 доллара. За эти деньги лучше купите местную симку оператора Туркцелл. Будет на месяц 10 гигов трафика и хорошая скорость. Теперь про пляж. Обе части пляжа, и платная, и бесплатная, к утру убраны. Шезлонги стройными рядами. Песок выровнен, мусора нет, битого стекла нет. В течение дня смотрящий за пляжем следит, чтобы не тонули, не крали, не ломали. Чужаки, чтоб не приходили. Туалеты всегда чистые. Ажиотажа нет никогда. Шезлонгов достаточно, исходя из количества проживающих в отеле. В отличие от украинских, к примеру, пляжей, где рискуешь обязательно на кого-нибудь наступить, тут достаточно свободно. И развлеч... Из развлечений есть рядом прокат. Два гидроцикла, банан, бублик и таскание за катером на парашюте. На парашюте тягают над водой очень профессионально. Как негативный пример, на Украине я видел, как парашютиста катером дергают с берега, а приземляют в море и потом подбирают. Прикольно, но не каждому это нравится. А иначе они не могут, потому что катера там с подвесными моторами, некуда приземлять парашют. Здесь же все цивилизовано. Взлет и приземление с задней палубы катера. Цены на развлечения следующие – стоимость проката парашюта зависит от количества людей на нем. На мой взгляд, цены высоковаты, несмотря на весь предоставляемый комфорт. Отель расположен практически на западной окраине поселка. В самом поселке, кроме ресторанов и шопинга, по сути делать нечего, хотя погулять и влиться в ночную жизнь курорта в любом случае интересно. Для желающих полазить дикарями по культурно-историческим местам и повтыкать глазами в красоту, но не желающих платить по 30 и выше долларов с человека за профессиональные экскурсии, есть простое решение. Каждые 20 минут с остановки, которая прямо у входа в отель, ходит городской автобус в Аланию и обратно. Ехать 20 минут, цена билета меньше доллара. Последний обратный автобус около 11 вечера, а в Алании для вас порт с красивыми кораблями, стилизованными под пиратские Остатки крепости на горе с потрясающими видами оттуда и бесчисленными местами для красивых селфи. Целые улицы-базары с едой и сувенирами. В крепость подняться можно пешком, а можно на фуникулере. Чтобы обладать все уголки крепости и остатков древнего города внутри, вам потребуется целый день. В общем, в Аланье масса мест, где можно погулять. У подножия башни крепости прямо около стены есть единственное место, где очень неглубоко и вообще нет волн. Это микроскопический пляж, тоже бесплатный, и там можно хорошо провести с детьми часть дня. В общем, для относительно недорогого летнего отдыха, побережье Алании я считаю, очень достойное направление. Я во всех местах, где мы были на этом побережье и в горах, делал фотографии с привязкой к местности. Фотографии выложены у меня в ВКонтакте. Вы можете зайти на мою страничку, открыть карту, на которой автоматически все эти фотографии расставятся. Так вы сможете составить себе более полное представление о побережье и о его географии. Ссылка на мою анкету ВКонтакте в описании под этим видео. Также в ленте новостей я публикую некоторые свои мысли, статьи, увиденные приколы. Подписывайтесь и будьте в курсе обновлений. Спасибо вам за просмотр. Я буду очень рад, если мои публикации хоть чем-то вам оказываются полезны. Всем счастливо. До встречи.